дорогие друзья, сегодня я хочу вам показать, как я буду расписывать вот такой вот чудесный красивый сам по себе формы бокал или мартиницу можно назвать ее да, либо а, коктейльница Вот и в таком вот стиле павлиный глаз кто смотрит, наблюдает за моими видео те знают, что мне нравится павлиный глаз, и вот я решила также его нарисовать на такой вот коктейльнице Мартиницы. И мне кажется, что даже очень здорово получилось. Вот такие вот павлиные у нас перья на таком бокальчике получились. Супер! Просто здорово! Итак, что я использую в данной работе? Естественно, это контур по стеклу и керамике золотой. Вот фирмы Декола. Такой я вот контур использую. Краски по стеклу и металлике фирмы Ветраль на основе растворителя. Они наносятся на стекло с помощью мягкой кисточки. И потом эту кисточку нужно обязательно тщательно промывать, чтобы она не испортилась. После того, как мы нанесем контур, мы дадим ему высохнуть. И тогда уже можем наносить сверху краску. Ну что ж. Присоединяйтесь, сейчас я буду все показывать. Перед тем, обязательно и очень важно, перед тем, как наносить контур краску, бокал нужно тщательно вымыть, а после антисептиком протереть сам бокал, то есть обезжирить тем, что у вас есть. Это может быть раствор для снятия лака, либо антисептик, что-то из этого рода. Вы можете взять и обезжирить бокал. Ну что ж, я приступаю к работе. Вам приятного просмотра. И поехали!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 Друзья, смотрите, какая в итоге красота получилась, какие красивые павлины и перья у нас получились на бокале Коктейльницы такой мартинице. Очень здорово! Вот так вот в принципе легко и просто можно украсить любой бокал. Вот, вот так вот внутри выглядит. Вся эта красота. Ну, и теперь у нас есть такие два бокала. Красота, вообще очень оригинально. Мне понравился такой результат, такой рисунок павлиной перья, конечно, это вообще павлинья перья, это вообще моя любовь. Мне очень нравится. Напишите, как вам красота такая. Я надеюсь, что вам тоже очень понравилось. Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите также другие видео. В описании под видео я оставлю ссылочки на плейлисты. Вы можете переходить и выбрать то, что вам по душе, то, что вам нравится, смотреть, брать что-то себе на заметку. Также есть и другие видео с росписью бокалов в другой технике, с другими узорами. Так что тоже можете смотреть и брать себе на заметку. А мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока и творческого вам вдохновения!